Чем отличается обычная консультация от коучинга? Чем отличается тренинг от коучинга? Сегодня очень много информации, сегодня очень много полезных, нужных знаний, информации, которая помогает людям решить свои вопросы. Но, к сожалению, психологи забывают о том, что просто консультация ⁇ это не решение проблемы, это освобождение от какой-то маленькой-маленькой проблемки, от какой-то боли. На самом деле коучинг ⁇ это доведение человека до результата. Поэтому вы берете не одну консультацию, а несколько, или программу, чтобы человек видел, что вы сегодня пришли с ним с такой проблемой, а на выходе он получит тот результат, о котором он мечтает, который он хочет. Поэтому для тех из вас, кто не готов еще пока, не знает, как составить программу. Милости прошу на консультацию, ссылочка под этим видео, я вам покажу и расскажу. Надежда Новосельская, психолог, коуч